С того момента, как появились предположения, будто возрожденным москвичом могут оказаться перелицованные автомобили марки Jack, любые новинки от поднебесного бренда перестали восприниматься как проходные. Взять, например, кроссовер Jack JS4. В прежние времена одноклассник модели Kia Seltos и Volkswagen Taos вызвал бы весьма умеренную реакцию со стороны автомобильной общественности. А сейчас каждый задается вопросом, а может это будущий москвич? Как уверяет сам производитель, к созданию платформы этой модели приложили руку лично инженеры компании Volkswagen. Но немецкой вариативности здесь нет, так как привод лишь передний, хотя двигателей предложено сразу два. Российские спецификации таковы. С базовым 120-сильным атмосферником дружит только механическая коробка. А полуторалитровому турбомотору можно будет заказать вариатор французской фирмы Punch. Начальная комплектация предложит фронтальные подушки, систему стабилизации, кондиционер, аудиосистему, круиз-контроль, задний парктроник, датчик света и 17-дюймовые колеса. А в топе присутствуют виртуальные приборы, светодиодные фары, электропривод сиденья водителя, камеры кругового обзора, сервопривод крышки багажника, а также набор водительских ассистентов. Цены объявят через несколько недель, а к середине июля немногочисленные дилеры «Джака» получат первые товарные машины. «Черри» расширяет присутствие на российском рынке. В массовом сегменте компания представлена маркой «Черри», а в премиальном брендом «Иксид». Вскоре четко между ними встанет «Амода», которая будет представлена кроссовером «Амода» C5. Этот паркетник является одноклассником моделей Nissan Кашкай» и «Шкода Corok. В Китае модель оснащается турбомоторами разного объема, но привод только передний, а коробка исключительно роботизированная. Со временем гамму дополнят второй кроссовер и седан. По планам московского офиса «Черри» эти новинки прибудут до следующего лета. И не исключено, что под брендом «Амода» заявятся существующие модели «Черри». Что касается самой новоиспеченной марки, то буквально через месяц другой ее дилерами планируют стать сразу 100 шоурумов по всей стране. Притом обещано, что эти китайцы станут достойной замены японцам и немцам. И такое вполне возможно. Китайская пресса очень комплиментарно отзывается об моде C5. А какой будет российская цена, мы узнаем совсем скоро.